Ну что, приглашаю дальше следующего выступающего. У нас будет Валентина. Валентина сказала, у нее огромное, огромное количество результатов именно на наших продуктах. Так, я присоединилась, я есть. Отлично, Вальчика, добрый день, добрый день, рада вас видеть. Заимная. телефон, чтобы он не прыгал. Так, зафиксировала. все, зафиксировала. отлично. А, Валь, когда я а, сообщила, что у нас тема в пятницу здоровья суставов, вы одна из первых, которые написали мне, что у вас огромное количество результатов, и вы хотите поделиться. Ну давайте, мы вас слушаем. Ой, Суставы — это наши семейные. То есть, наверное, по наследству нам бабушки и дедушки это передали. И поэтому, конечно, с суставами проблема у всех. Ну и муж тоже с этой проблемой. Вот э, Саша говорил о спине. Э, у меня у мужа межпозвоночные грыжи, даже несколько. И уже доходило до того, что он, когда начинал ходить, вот шел, и нога отказывала, и он идти просто дальше не мог. Сейчас он ходит в день по 12-13 километров. Ну, это у него хобби такое, да, э, свободно ходит несмотря на то, что он еще и после инсульта и у него одна нога все равно немножко как бы тормозит, но э, благодаря именно продуктам и э, первое, что у нас было, ну начинали мы еще в другой компании, получается, да, шли вначале по концепции здоровья и так и идем водичку пьем и элецитин и, и омега и все, но э, именно по спине это был э, сок. А, потому что кремом он как бы Какой не кос ⁇ т. Силурон. Потому что силурон. У нас очень много новых людей слушают, и не все знают название да. нашей продукции. Да. Давайте будем тоже на новичков немножко да. рассчитывать. Да, да, да. Силурон -сок. сок. У нас в компании да, есть силурон -сок. силурон сок, силурон крем, да. Да. И вот именно силурон сок, он где-то выпил э, упаковки, наверное, две, и он совсем, совсем, совсем по-другому начал чувствовать свою спину. То есть спина была... Свободное. Вот сейчас мы опять начинаем пить, но селерин сока у нас нету mm -hmm. пока, поэтому сейчас мы будем э, гиалостин и кораллокорт. Uh -huh. И я понимаю, что с этими продуктами у нас тоже будет все супер. Э, вот mm -hmm. это поможет. У меня другие немножко проблемы. У меня колени и тазобедренные суставы. А тазобедренные болели так, что я вот ночью просыпалась. От того, что они просто болели, я не знала, куда эту ногу повернуть, развернуть, как лечь. И э, у меня, конечно, это волшебный наш крем, Силурон-крем. Потому что э, вот начинаешь мазать, тюбик используешь, и надолго-надолго забываешь вообще обо всем. Э, на сегодняшний день тоже у нас кремчика в Украине уже давно нет. И, ну, суставы мои не болят. Но вы кроме крема Чем-то же еще пользуетесь? Всегда? Пользуюсь полностью. Конечно, продукты есть всегда. Это и омега, это лецитин, это вода, это э, спирулина. Ну, всегда что-то в ассортименте есть. Пьется всегда. Э, но вот именно, вы понимаете, вот кремчик, результат мгновенный. Вот я помазала, вот колени, да, начинает болеть. Я вот потерла, и всё, я засыпаю. Но у меня уже давно они не болели, просто не болели. И вот сейчас я опять себе взяла вот кораллокорт, э геластин, как бы понимая, что осень идёт, может быть какое-то обострение, чтобы эта ситуация не возвращалась. Поэтому э вот такой периодический набор продуктов. Хочу еще сказать про силурон крем, просто я его очень люблю. У меня дочь фитнес-тренер, очень много тренировок в течение дня, и тоже колени, ну, я говорю, наследственное. И вот силурон, силурон кремом она спасалась постоянно. Это у нее был продукт, который у нее в сумочке. Сейчас сейчас геластин, но она делает микс. Гелластин с кальций утром. Ага. И у меня, получается, и племянница фитнес-тренер, и э, дочери-подружка фитнес-тренер, они очень любят этот продукт. Вот именно микса. А девочки говорят, что вот как они выпивают, идут на тренировку, тренировки проходят очень легко. Нет э, такого напряжения на суставы, на связки. Э, то есть просто... Все шикарно. И еще хотела сказать, по силорон-крему, ну я говорю, люблю я этот продукт очень. А через кремчик вы знаете, знакомая моей знакомой, мне обратилась с тем, чтобы я попросила этот крем. Просто у нее колени настолько болели, что она что уже не пользовалась. Она и мазала, и таблетки, и уколы делала, и боль это не уходила. С Силурон-кремом она решила эту проблему. И когда у нас был акционный, она брала акциями. Она брала акциями и забывала, потом где-то через полгода, через 8 месяцев она опять приходила и брала акцию Силурон-крема. Она, она говорила, что это единственная вещь, которая ей помогает. Вот она забывает о боли в своих коленях. Ну вот такие у нас Давайте результаты. я немножечко тоже вам… Нашим слушателям расскажу про силурон-крем. Друзья, силурон-крем – это действительно крем для восстановления, э, обезболивает то есть для суставов. Но этот крем еще шикарно затягивает все раны, да. убирает синяки, убирает э, гематому, если сильный удар швы послеоперационные. Главное, чтобы уже он был затянутый. То есть Северон крем, вот кто нас смотрит из России, вот просто покупайте крем, и он дома должен быть как домашняя аптечка всегда, потому что неизвестно, какая будет ситуация. Особенно очень много у нас ребята, по ангина, если начинается, или болят уши. И тоже хорошо вот в этих вот местах смазать селурон-кремом. Какие там волшебные свойства в середине, я не знаю, но очень-очень хорошо работает. Особенно у, и у кого дети. Потому что вот у меня да. и дочь, и племянница, они говорят, мы этим кремом уже мазали везде, где только можно и нельзя. Да. То есть то, что есть у детей, все кремом. Да. И результат потрясающий. Я уже даже, э, когда говорю о креме, я даже э, не говорю о том, что он быстро действует, потому что люди на меня смотрят, ну как может? Ну, не, да, не верят, поэтому я говорю так: не помогает. Попробуйте. Берут, пробуют, приходят обратно, потому что результаты действительно у нас прекрасные. И а еще я хотела сказать, знаете, мы сделали мужу снимок его грыж. Но перед этим где-то лет восемь назад делали, а это сделали этой весной. Да, весной. Получается, они уменьшились. Они были в пределах 10 миллиметров. На сегодняшний день они в пределах семи. То есть, ну, как бы результат вот я считаю это очень хорошо. Да, да, да. Главное да, сейчас да. делать опять же гимнастику. Он много ходит, больше молодец. Много ходит. Вот, да. Пейте, пейте, продолжайте пить дальше и будут очень, очень хорошие результаты. Все, Вань, я вас от всей души благодарю. Давайте Спасибо. всего хорошего. Будем на связи.